Приветствую всех на своем канале, очень рада вас вновь видеть. Давайте сегодня с вами сделаем такой расклад. А, назвала его «Вы – отражение вашего окружения». А, смотрим, кто они, кто вы. За основу этого расклада я взяла идею а, выражения «Покажи мне, кто твой друг, да, и я скажу, кто ты». А, Наше окружение очень сильно влияет на нас, своим мнением, да, своим мировосприятием, своими ощущениями, иногда критикой. Как правило, мы перенимаем какие-то повадки, да, какие-то э, манеры, э, может быть, выражения от нашего окружения. И поэтому, в принципе, наше окружение является продолжением нас самих. Именно э, за основу вот этой вот идеи я и взяла сегодняшний расклад для того, чтобы посмотреть, кто наше окружение. Потому что э, и психологи тоже говорят о том, что если ты хочешь э, узнать да, свою среднестатистическую... Зарплату, Если так можно сказать, да, то посмотри на а, ту сумму денег, которая получает твое окружение. В принципе, в среднем это примерно то же самое. Поэтому часто говорим, если вы хотите изменить свою жизнь, начинайте со своего окружения. Вот такое вот вступление. Выбирайте позиции, тайм-коды есть в описании к этому ролику, также есть ссылка мои услуги, переходите, получаете необходимую вам информацию. Работаем с вами будем сегодня на двух колодах, это колода Николета Чиколи и э, Тера Вулате. Ну и мы с вами, давайте приступаем, отодвигаем эти две позиции. Итак, позиция номер один, голубенький камешек. Окружение окружение мы будем смотреть на Чиколи, а вас мы посмотрим на Тераволаты. Итак, смотрим, кто ваше окружение, единички. Кто ваше окружение на данный момент? Аркан-мага, маги и манипуляторы, да? То есть очень интересные личности сами по себе с внутренним таким стержнем. Может быть, иногда даже со сложным характером, индивидуалисты, лидеры, как правило, но очень умные люди, да? каждый в силу своего, скажем так, опыта. То есть ум и интеллект не обязательно связаны с там, обучением, да? получением каких-то знаний, это может быть житейский какой-то ум. И опыт, да, и можно сказать, что вот вы достаточно, то есть ваше окружение, это люди такие достаточно умные, но при этом хитрые, да, то есть каждый смотрит и ставит себя, скорее всего, в приоритет, да, ориентируется исключительно на свои собственные желания и потребности, люди достаточно сильные, многие из них могут быть властными людьми, да, то есть имеют некий такой авторитет, как правило, в вашем окружении могут быть учителя, не обязательно по профессии, а по призванию, то есть люди, которые любят давать советы, люди, которые любят передавать вам какую-то информацию. Но однозначно, здесь не я сказать, в большей степени это мужчина или женщина, да это даже не столь важно, потому что если это женщина, она все равно будет таким очень внутренним, э, сильным стержнем. Как правило, люди с сексуальной энергией очень такие яркие, э, выносливые, э, люди хочешь сказать, хитросплетенные, да, то есть, ну, непростые люди, давайте так скажу, которые вас окружают. Люди, которые, кстати, каким-то образом связаны со словом, либо любят много говорить, либо у них профессия связана с тем, что они рассказывают, передают какую-то информацию. Ну, в общем, взаимодействуют со словом однозначно. Еще кто, люди вашего окружения, пятерка мечей. Пятерка мечей, люди, которые, знаете, я не хочу сказать, что они такие воинственные, но это люди, которые умеют отстаивать свои какие-то границы и свои желания. Иногда не бывают риски. Риски на слово, люди, которые мало задумываются о том, что они могут ранить других людей каким-то образом, да? Хочется сказать, что какая-то вот здесь вот конкуренция присутствует в плане, может быть, зависти. Может быть, люди как-то... Не знаю, вот у меня такое ощущение, что готовые вот как-то вас подставить, что ли, вот в любой момент могут вонзить вам нож в спину. Не потому что у них это такая цель, но если им нужно будет выбирать между своими интересами и вашими, они будут выбирать свои интересы. Вот, то есть вопросы предательства здесь тоже могут быть, но не, не как самоцель. А скорее всего, вот именно в неком таком конфликте, да, то есть здесь даже не предательство, а какие-то резкие, очень колкие слова могут быть сказаны. Еще кто люди вашего окружения? Ну, колесо фортуны. Я говорю интересные личности. Интересные личности в плане того, что многие из них могут быть везунчики. Люди, которые в некоторой степени больше полагаются не на себя. То есть, смотрите, здесь такая категория. Есть люди, которые выбирают э, свою жизнь, являются хозяином своей жизни. Помогу. А есть люди, которые, э, как они называются фаталисты. фаталисты которые полагаются на высшие силы, как-то на судьбу. Причем это люди такие достаточно веселые, позитивные, легкие. Можно сказать, что они удачливые. да. То есть люди с очень хорошим физическим здоровьем. При условии того, что если они не начинают нервничать, не начинают переживать из-за финансов, тогда у них сразу их бьет по здоровью. Но в принципе это любимчики фортуны, да, так могу сказать но и с другой стороны, это люди, которые не готовы брать ответственность за свою жизнь. Вот у них такой какой-то, эм, не знаю, какой-то позитивный настрой эм. – вот по жизни, да, и поэтому удача им улыбается. Ему сказать, что они вот прям миллионеры, нет, но это люди, как хочется сказать, которые не заморачиваются по поводу финансов, они у них всегда есть. Ну, то есть им легко в любой момент у кого-то попросить, взять в долг, допустим, да, либо они выигрывают какие-то, там, я не знаю, лотерею либо какие-то там пособия, ну вот что-то обязательно с ним происходит, да и у них у них всегда есть э, деньги, либо они удовлетворяют как-то вот свои э, материальные э, потребности, возможно за счет э, других людей, но это, знаете, это не как вот попрошайничество, а не знаю, может быть, как, как на содержании. Человек находится на содержании у кого-то. Ну, в общем, интересные, интересные личности. Ну, и вытащу еще один аркан. Люди... Да, с огромным потенциалом душевным, да, я бы так могла сказать, люди, которые любят себя, вот у меня ощущение того, что большинство в своем, ваше окружение это люди какие-то эгоцентричные и достаточно эгоистичные, каждый по-своему, да, это не всегда плохо, но иногда здесь вот бывает даже и такое, то есть вы знаете, человек, который принимает себя, свою какую-то многогранность. Если это касается мужчин, да, то этот человек, даже если у него есть недостатки, он вот все время как-то... Хочется сказать, завышенной самооценкой, да, то есть себя будет преподносить таким образом, что вот я, я идеал, можете меня обожествлять. если это женщина, то, как правило, это женщины ухоженные, да, это женщины, которые стараются, как минимум, прикладывают усилия к тому, чтобы себя любить, себя принимать, ну и они, конечно же, многогранны. И по своей натуре это люди, которые умеют по-настоящему любить. Но вот такое ощущение, что маг, что туз кубков, да, здесь мне говорит про одиночество. У меня такое ощущение, что здесь в окружении нету парных людей. Вот они, как будто бы знаете, даже если они состоят в браке, они очень яркие индивидуальности личности и ощущают себя свободными. То есть это тоже один из факторов человек, как минимум, даже если он состоит в он ощущает себя свободным, то есть свободным не в плане совершать какие-то измены, а независимым я от другого человека, да? то есть человек, который любит свою свободу, который принимает решения единолично, не прислушиваясь к мнению другого человека. Вот, и полагаясь исключительно на себя. Такая, знаете, вот очень, ну вот для мужчин, да, я бы могла сказать, что это вот прям, если это мужчины, да, то достаточно такие э, волевые и сильные, да, фигуры, ну то есть... Э... Хотя присутствует вот эта вот доля безответственности, да, может быть иногда даже как-то вот ранимости, чувствительности, особенно если это касается эмоционального плана, и это, это речь идет о мужчине, то они могут быть здесь достаточно ранимыми и э, скрывать свою какую-то чувствительность за маской грубости и э, жесткости, ну порой может быть даже и жестокости. Вот такое ваше окружение. Теперь смотрим, кто вы. И потом мы будем смотреть, какое сходство. Да? То есть я буду смотреть вас сейчас и посмотрим, какое сходство. Итак, кто вы? Кто вы? Двойка мечей. Человек по своей натуре достаточно миролюбивый. да. Вот здесь вот к тузу кубков идет как раз таки. Но я бы сказала замкнутая. Здесь у нас выпадал маг, да? очень такая яркая а, личность, но с а, двойным дном. Есть какой-то подтекст всегда у мага, такой двойственный аркан. Здесь у нас выпадает двойка мечей. То есть вы человек, который, в принципе, миролюбивый, но очень сомневающийся. Да? То есть человек, как, особенно когда надо принять какое-то решение, вам это дается достаточно сложно, потому что вы хотите принять верное решение, но вот здесь такое ощущение, что вы иногда ставите себя на место оппонента, и вот это как раз-таки и вызывает у вас вот это двойственное состояние. То есть если обращать внимание на себя, туда я бы выбрал, например, там, пойти направо, условно говоря. Но если, допустим, я пойду направо, а ситуация касается какого-то другого человека, то я своим решением как-то его огорчу. И тогда я вынужден, допустим, выбирать э, путь налево. И вот как же быть, да, то есть слушать свое сердце, либо слушать свою голову, слушать себя, либо слушать другого человека. То есть вы здесь, я могу сказать, идет некая такая эмпатичность. То есть вы, в отличие от ваших людей, да, э, этого э, мага, не, э, не, не совсем... И, ну, я посмотрю сейчас, но вот мне вот по этому аркану не идет, что вы эгоистичны, да, что вы как минимум тот человек, который рассматривает и прислушивается к мнению другого человека, да, то есть вот внешне вам важно, чтобы внутри вас э, ощущалось вот это вот умиротворение, спокойность, да, чтобы не было сомнений и конфликтов, и как следствие, чтобы во внешнем мире этих конфликтов не было. То есть вы не хотите конфликтовать, и э, поэтому вы... В избежении, в избегании да, этих конфликтов вы э, принимаете какую-то нейтральную такую позицию, я бы сказала, немножечко дипломатичную. Вот, то есть вы не ставите себя на первое место. Исходя из этого, я сразу могу сказать, да, то есть мы же говорим, э, вы отражение вашего окружения что если в вашем окружении действительно очень много а, индивидуалистов, да, единоличников, это вот как раз-таки для вас будет урок через этих людей, да, чтобы и вы взяли от них а, вот это вот качество ставить себя на первое место, да, быть уверенным в себе, потому что двойка мечей говорит о том, что у вас этой уверенности нету. И вот вас через других людей учат этой уверенности. В некой степени, знаете, вот здесь такая энергия, хочу сказать, немножечко наглости, да, немножечко быть вот хамоватым, не в плане того, что это правильно, а в плане того, что вот как-то в этом мире надо выживать. И вашу Морально-нравственную, так скажем, сторону вашего характера не все понимают. да, То есть вас не поймут, если вы будете, там, я не знаю, с каким-нибудь хулиганом э, разговаривать вежливо и культурно, вас не поймут. То есть вам не то, чтобы вам нужно спуститься на его уровень, а вам нужно ответить э, культурно, но при этом достаточно резко и осадить человека, поставить его на место. Вот, вот примерно этому вас и учит Маг. То есть ставить себя на первое место, не бояться решать сложные какие-то ситуации, не бояться брать на себя ответственность. То есть найти вот эту какую-то опору, не колебаться да, в принятии решения, а слушать себя, ставить себя на первое место. Смотрим дальше. Кто вы? то вы, король педакли, человек, который любит уют, человек, который любит постоянство, стабильность, в некоторой степени, знаете, здесь человек, который довольствуется тем, что имеет, но не в плане того, что я экономлю да, на себе, а в плане того, что я умею наслаждаться тем, что у меня есть. неважно, это много, это мало, не столь важно. Для вас важно, наоборот, вот это вот взаимодействие с природой, взаимодействие с животными, которых вы очень любите, вы понимаете, вам вот все, что есть в этом мире, оно вам созвучно, оно вам близко, кроме людей». И король педакли здесь говорит как раз-таки о, о том, что вы э, любите, вот, допустим, телесные какие-то наслаждения, удовольствия. Это не только касается секса, хотя здесь, в принципе, король педакли тоже говорит о сексе в некоторой степени, даже э, если бы он был перевернутый а по энергетике я не чувствую здесь перевернутости, да, то могло бы быть вот даже сексуальные какие-то искажения, возможно, были в вашей жизни в каком-то этапе, либо есть в фантазиях, но здесь в любом случае речь идет, а, знаете, иногда у вас бывают, как это, отклонения от нормы, как это правильно, по-другому какое-то слово есть, вот знаете, как мы говорим, например, переборщил, как-то по-другому это слово называется, не помню. Суть заключается в том, что иногда у вас бывает этап, когда вы можете, там, я не знаю, есть очень много, спать очень много, то есть вот уходить от этой нормы, да? то есть не можете как будто бы совладать со своими инстинктами. Может быть, у кого-то вопросы, связанные с лишним весом, тоже присутствуют. Но, опять-таки, это вот все, что связано с вашей чувствительностью и ранимостью. Вот, и вы набираете массу для того, чтобы таким образом защититься. Да? То есть защититься от людей, скорее всего, потому что с внешним миром вы очень хорошо ладите. Дальше. Кто еще вы? Аркан колесницы. Аркан колесницы, а человек э, достаточно такой подвижный, но я бы не сказала, что вы подвижный э, вот, физически, да, слишком активный, вот у меня скорее всего идет ваша подвижность здесь, я думаю, в плане э, познания этого мира, да, э, либо в плане вот узнавания, то есть вот такое ощущение, что физически вы достаточно стабильны по королю пентаклей, А вот в плане узнавания чего-то нового, да, здесь у вас есть вот, это вот, вот этот вот огонек, да, иногда у вас зажигается этот адреналин. Возможно, кто-то любит путешествия, либо как минимум об этом мечтает, да, какие-то вот передвижения, может быть транспорт имеете свой собственный и любите, да, либо любили все, что было связано с транспортом. Там, я не знаю, может быть, машинах копаться, да, либо, наоборот, скоростную какую-то э, быструю езду. Э, может быть, любите какие-то семейные передвижения, да, то есть вот семьей куда-то собрались и э, поехали. Э, что еще? И у меня такое, такое ощущение, что вот есть какая-то связь да, между э, колесом фортуны и колесничем. Но вот я ее на уровне интуиции чувствую, а слова обрести не могу. То есть и, и есть какая-то связка, но, возможно, потом я ее уловлю. На энергии я это ощущаю, что есть как-то, а тут нет. Ну, конечно же, аркан стойкости, да, альтернатива аркану силы, стойкость, человек, который, причем вот он не случайно под узом кубков и бывал, да, человек, который укротил свои инстинкты, человек, который научился управлять своим страхом, человек, который преодолел очень много трудностей, сложностей в своей жизни, да, вот в связи, вот скорее всего, с эмоциональностью, потому что не случайно в вашем окружении люди, которые умеют любить, которые способны. Второй вопрос – по показывают они это или нет. Люди либо люди очень эмоциональны. И вы по своей натуре тоже, возможно, человек эмоциональный, но научились с этим как-то взаимодействовать, не показывать. Не хочу сказать, чтобы управлять, но как-то вот взаимодействовать своими эмоциями, да, и э, немножечко контролировать что ли, то есть иногда включаете, ну сдерживаете, вот так лучше скажу, не то чтобы контролировать, нет, контролировать вы не умеете, но вы частенько сдерживаете как-то свои эмоции, и вот здесь вот как раз таки стойкость и аркан мага очень сильно пересекаются, да, в плане того, что и внутри вас есть вот этот стержень, это сила, это выносливость, это мужественность, преодолевать какие-то трудности сложности в том числе и хорошее физическое здоровье как минимум ну, это заложено если у вас есть или нет да то здесь надо рассматривать да, в чем могут быть причины король педагли всегда говорит что это связано с едой вот но в данном случае если есть какие-то проблемы то это связано желудочно-кишечным трактом почему потому что двойка мечей это волнение переживания плюс ко всему ваша эмпатичность это всегда будет бить вам на желудочно-кишечный тракт. И проблемы, связанные с этим, всегда будут у вас присутствовать. Вот такого мне человека показали здесь. Теперь смотрим, какая связь. Какая связь э, есть между вашим окружением и э, вами? Ну, давайте вытащу на каждую связку по одному аркану. Да? Э, десятка мечей. Какая связь между двойкой мечей и магом? Это десятка мечей. Это то, что вы э, должны для того, чтобы что-то, э, я не знаю, принять какое-то решение, что-то сделать, вы должны дойти до предела. То есть, возможно, здесь у вас очень сильно, ярко выражено. Э, как это э, терпение, да, э, вы очень терпеливый человек, либо даете большое количество шансов, вот пока не используете все э, возможности, поэтому вот такие вот настырные и очень сильные э, люди, которые будут на вас э, давить, как я уже сказала, да, чему они вас э, обучают, Связка ваша связана с тем, чтобы вы завершили вот именно вот эту вот свою двойственность, двоякость, да, как-то вот именно с такими людьми прошли свой опыт и стали уже другим человеком, да, каким, каким, ну вот, верховной жрицей, да получили необходимые тайные э, знания и стали больше, знаете, вот сбалансированным человеком. Э, то есть, если у мага есть активность, а в твойке мечей наоборот, пассивность, то вам нужно как-то прийти к тому, чтобы найти внутренний баланс. То есть не быть чрезмерно активным, ярким человеком и чрезмерно пассивным, да, вот прийти к какому-то балансу. Теперь смотрим, пятерка мечей, ваше окружение, да, люди достаточно агрессивно настроенные, воинственные, не фильтрующие, хочется сказать, свой базар, да, за свою, свою словесную речь, вот, и вы, с другой, с другой стороны, человек такой мягкий, добродушный, открытый, до да гостеприимный, вот какая может быть связка вот тут, ну, связка может быть э, семейная, с одной стороны, э, с другой стороны, ну, то есть в семье у вас есть такие люди, э, с другой стороны, опять-таки, да, э, здесь у нас присутствует некая такая активность. Вот, а в Короле Пентакли больше пассивности, да, больше некой такой интровертности. И связь у вас должна быть такая, что вас этот человек учит вы не подавлять свои эмоции, а наоборот высказывать. Только опять-таки да, здесь крайности помним. Пятерка мечей – это вот про крайность, про то, что ну, не нужно быть таким достаточно агрессивным, с другой стороны, не нужно быть таким пассивным. Опять-таки, вам нужно найти баланс, да, то, то, чему вас учат. Как пример, не подражание, а наоборот, отталкивание. Да? Но и с другой стороны, то, каким вы есть, таким, знаете, человеком неподвижным. Вот у меня по королю Педакли идет такое, знаете, ощущение, как некий пень, да, который вот, ну, не сдвинешь его с места, вот он укоренился в своей почве, да, и неразворотливый, вот какой-то какой такой, да, добрый, но при этом вот неповоротливый. Не и вот в этой связке да, вас здесь учат как раз таки эмоциональности, вас учат быть наполненными, да, ощущать вот какой-то внутренний успех, радоваться, наслаждаться. И, возможно, знаете, еще по пятерке мечей здесь присутствует критика, да, то есть, а вам критика, это вообще, ну, не ваша король педакли, это вот про наслаждение, удовольствие, о какой критике, о зоне комфорта, о какой критике вообще речь идет, да. И поэтому вам здесь, возможно, учат наполняться по десятке кубков, не обращая внимания на критику, потому что вот с одной стороны, вот это, вы знаете, ваша какая-то маска, непробиваемости, да, какая-то вот бронежилет. Но опять-таки, это внешнее какая-то, да, вы не тот человек, еще раз скажу, который вот как-то может игнорировать ситуацию, я не знаю, людей, как-то вот. Вы будете внешне переживать, внутренне переживать, внешне вы это не, не покажете. Поэтому всю критику вы держите в себе. Здесь вам говорят, что вот как раз таки вам это делать не нужно. Дальше. Связка колеса колесничего и колеса фортуны. Король кубков. Здесь какая-то цикличность, да? Здесь что-то связанное с отношениями и с любовью, причем, знаете, здесь как будто бы люди, да, в вашей жизни по колесу фортуны, они какие-то цикличные, вот они как будто бы уходят, приходят, уходят, приходят, а вы, как человек по колесничьему, который все время как-то совершает прорыв, вот они вроде бы ушли, оставили вас на одном этапе вашего развития, а когда вернулись, вы уже другой человек. И вот им как будто бы с вами интересно. Благодаря вам они тоже как-то развиваются, куда-то двигаются. Но вот есть удача и у колеса фортуны, и у колесничьего. Я не могу понять в чем, но вот присутствует какая-то, в чем-то какая-то схожесть. И схожесть здесь, скорее всего, в эмоциях, что мне кажется, что как колесничий, вы по своей натуре, вот когда вы целенаправленны и отключаете эмоции свои, вы достигаете э, успеха намного э, быстрее, э, чем если бы вы эмоционировали. Но здесь вот такое ощущение, что вас могут отвлекать, э, опять-таки, вот э, люди, которые достаточно критично к вам относятся. Да? Почему? Потому что они начинают вас критиковать, у вас включается ваше эго, и вы не проходите проверку. Это сбивает вас с пути. А, а здесь как будто бы люди по а, колесу фортуны вас учат, что, блин, да какая разница, что бы там ни говорили, да, будьте в центре своего внимания, да, вот в этой, э, в своем нарциссизме, в некоторой такой форме, да, и э, получая удовольствие. То есть не переживай, не волнуйся. Вот они как будто бы вот этой вот своей легкостью, да, они вам показывают э, э, незацикленностью, да, как э, можно намного проще намного легче достичь тему тех успехов которые вы хотите вы прикладываете усилия для того чтобы что-то получить и почастенько за это переживаете если вы не получаете а не получаете потому что вас сбивают мнение других людей с пути помню да у вас есть двойка мечей вот это вот как вот этот баланс а люди в вашем окружении они вот такие вот знаете как это легкие легкие как мотыльки да летают и с легкостью получают то, что они хотят. Вот они вас этому и учат, вот этой вот какой-то легкости и незацикленности. Ну не получилось сейчас, не переживай, получится там, я не знаю, в следующий раз. Не получилось это, брось, займись чем-то другим, да, если это твое придет. Вот какие-то такие выражения вам говорят, слова, и вы удивляетесь, то есть как можно так жить, да, надо жить так, чтобы ставить цель и идти к ней, да, вот по одной дороге. А здесь вот они как мотыльки, сюда полетели, туда полетели, и вроде бы смотришь, у них все получается и усилий они таких не прикладывают а здесь они благодаря им они вам показывают как нужно любить себя заметьте здесь король кубков да, здесь десятка кубков здесь верховная жрица здесь у нас выпадал туз кубков речь идет как раз таки о любви к себе ваше окружение показывает и маг как раз таки да что себя надо ставить на первое место себя надо больше любить а, и и Ваше, то, то, как вы относитесь к себе, это и есть ваша любовь, ваши отношения с самим собой. Хорошо, туз кубков и стойкость, какая связка? Аркан мира, завершение, да, здесь может выйти, если вы какой-то, знаете, люди вас учат любви, кстати, вот то, что я и говорила, да, Любви, любви и принятия, принятие себя а, разнообразным, разносторонним. Э -э здесь как будто бы, знаете, целый сценарий того, что вы не должны сходить со своего пути выбранного, да, в том числе и, например, как каком-то а, а, а, моральном поведении. Да, то есть вот то, на что вы опираетесь, на свои какие-то ценности, не сходить, не уступать никому, идти по своему пути. И вы придете, здесь вот благодаря вашему опыту, что вы прошли, да, вот этой стойкости, что вы смогли укротить свои какие-то инстинкты, как раз таки, особенно, когда в вашем окружении были вот эти вот люди, которые вас критикуют, предают, делают вам больно, вы стали сильнее, и когда вы стали сильнее, в вашем окружении появились люди, которые показывают и учат вас любви, причем они сами могут себя не любить, но вот как-то через них вы научаетесь любви, и вот когда вы полюбите себя, тогда вы придете на более высокий уровень по аркану мира, слияние как раз с тем миром, которые вы любите выйдете абсолютно на другой уровень как-то так единички опишите мне свою обратную связь на мой взгляд достаточно интересный расклад получился но я буду ждать вашего комментария вашего мнения а мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку двоечки приветствую вас Смотрим, да, вы как отражение вашего окружения, да, то есть кто вы, кто ваше окружение и, возможно, чему они учат, да, какая связь есть. Итак, кто ваше окружение? Король мечей. Ну, люди такие достаточно холодные, рассудительные, люди, которые предпочитают акцент сделать и обращать внимание больше на интеллект, но при этом... Люди способные на чувства, но никогда вам это не покажут, никогда вам не будут говорить о них. Они будут держать это все очень глубоко внутри себя, потому что все, что связано с чувственным аспектом, это вызывает у них дискомфорт. Вот, и как следствие люди избегают своих эмоций, поэтому если вы в вашем окружении ждете какую-то эмпатию от других людей, вот здесь ее не будет. Здесь люди будут опираться на логику, на какие-то свои собственные убеждения, доводы приводить вам в доказательства, подтверждения каких-то фактов. В некоторой степени король мечей говорит о, знаете, какой-то надменности, то есть он воспринимает людей только ему ровных по интеллекту, либо более, так скажем, образованных, чем он, но с ними он будет в меньшей степени общаться, больше себе равным. Потому что если он посчитает вас человеком ниже себя, здесь могут быть вот какие-то такие, знаете, насмешки, издевки, не очень, знаете, вот подкалывания. Просто потому, что он себе это позволяет, да, то есть он видит какие-то изъяны в вашем, возможно, развитии, да, интеллектуальном, и он позволяет себе где-то в какой-то степени подсмеиваться над вами. Такое тоже э, может быть. Это не обязательно только мужчины, да. Это могут быть э, и э, женщины такие. Ну вот не хочется сказать, что при этом они являются манипуляторами именно для вас люди, которые получают от вас эмоции, но любят держать вас на дистанции. То есть, когда они посчитают нужным, что вы каким-то образом отдаляетесь от них, либо вам, либо ему, либо ей не хватает вот вашей вот эта вот энергии, улыбки эмоции, они входят с вами в контакт, подпитываются и дальше опять замораживаются, либо игнорируют, но при этом держат вас на дистанции, не отпуская. И еще кто? Люди в вашем окружении. Шестерка кубков. Как правило, это люди из далекого вашего прошлого. Возможно, вы поддерживаете контакты с теми, с кем когда-то росли, воспитывались. Да? Люди, которые которым вы доверяете, я бы так сказала, да, шестерка кубков. Либо люди немножечко жертвенные такой позиции, которые привыкли жить в своем прошлом, очень часто в своей разговорной речи, в беседах обращают внимание, либо вспоминают там прошлое. У меня такое ощущение, что, возможно, это люди, которые мигрировали каким-то образом, да, и очень часто ностальгируют по родине, по былом, былым, былым каким-то своим моментам, вот они про это будут говорить. Ну, немножечко такие нудноватые люди, которые вот, э, очень часто упоминают выражение «а вот когда-то было хорошо», «а вот тогда вот было вот это», «а вот мы в свое время». То есть вот э, какая-то такая, могу сказать, жертвенность – это люди, просто живущие в прошлом. Да? То есть э, что-то новое для них – это вот э, как будто бы разрушение. Не знаю, их каких-то сценарий они не готовы принимать. Но при этом люди достаточно теплые, добродушные, но немножко примитивные. Примитивные вот в своем мировосприятии. В плане ограниченности, да, то есть если это, например, женщины, я вижу, что достаточно, ну, преклонного возраста, да, хочется сказать, ну, взрослые, это не молодые, вот, но это та категория людей, которые зациклены на том, что им известно, ну, например, если это хозяйство, они будут говорить, разговаривать исключительно о там, о быте, о хозяйстве, там, возможно, о своих детях, то есть это не те люди, которые будут интересоваться каким-то своим развитием, да, либо там, литературой, там, не знаю, какими-то научными исследованиями, это не, это не э, люди развития, это люди, которые э, такие вот ну, приземленные, да, простые, в какой-то степени напоминают немножечко деревенских людей, я не против людей, которые живут в деревне, но вот в своем кругозоре они достаточно ограничены. Кто еще люди вашего окружения? Ну вот «Тройка мечей» как раз и показывает о том, что это люди, которые любят больше жаловаться. Люди, которые, может быть, действительно прошли трудный путь своей жизни, но они на этом зациклены. Да? То есть люди не готовы выходить из своей драмы, они к ней привыкли. Да? То есть вот человек, который привык постоянно находиться в боли, да, вот в этой жертвенности, причем здесь могут быть даже люди с ограниченными возможностями, да, Здесь тоже такие могут быть в вашем окружении либо больные, либо инвалиды, мы сказали, что мы не говорим, а люди с ограниченными физическими возможностями. Да, здесь такие тоже могут быть. Либо люди, за которыми надо ухаживать, на которых нужно обращать внимание. Но ну, у них такой склад ума. Да? То есть вот интересно, да? интересно. Здесь развитием вообще не пахнет. Ну и вы вот еще, еще один аркан. Кто люди в вашем окружении? Девятка мечей. Ну, люди переполнены э, страхами, да, либо страхами, либо чувством вины, либо люди, э, которые, знаете, с одной стороны, э, это люди, э, которых когда-то, возможно, подавляли морально, физически. А бывают такие моменты, когда они становятся намного жестче диктаторами. Поэтому вроде бы они могут казаться... что то вот они какие-то такие, знаете, бедные, несчастные, пожалели меня, да, что вот э, я, ну, не знаю, могут подсаживать, здесь манипуляции попахивает, э, подсаживать вас на какое-то вот э, чувство вины, да, на чувство того, что вот ты должен, ну, вот я тебя воспитал, да, теперь вот я нуждаюсь в тебе, и вот пока я не умру, ты будешь вот рядом со мной, меня там, я не знаю, мне помогать, ухаживать и так далее. Ты должен, да, вот здесь чем-то таким попахивает. То есть, ну, не очень хорошее вот это вот чувство вины – Страхи, да, какие-то э, угрозы. Э, ну, либо немножечко люди запуги, за, запуганные. Вот, еще расскажу. С одной стороны, король мечей, да, человек такой властный, но при этом э, замкнутый. У него есть свой мир, некие такие ограничения, в котором он живет. У меня такое ощущение, что человек живет в своей библиотеке, ему в это вот прям вот хорошо. Там, либо, не знаю, бухгалтер в каком-то кабинете своем. И у него нет дела до да, других людей. Это вот больше я почему-то склоняюсь к мужчине. А вот здесь у меня идут больше как-то женщины, либо какое-то старшее поколение людей, которые, как я уже описала, да, находятся вот в позиции «под». Если король мечей в позиции над, то вот эти вот люди больше в позиции под. Но иногда, когда ты хочешь им сказать что-то, хочешь сказать, поперек горла, да, они становятся похлеще этого короля мечей. То есть от него-то хоть понятно, что можно ждать. А вот здесь вот еще по вам Кузькину мать, и вы будете в таком удивлении, что, блин, что-то не очень ты и похоже, что ты вот был когда-то таким бедным, несчастным, и как-то, как, оказывается, зубки показал. Вот такое вот э, окружение, энергия неприятная, неприятная. Я не говорю, что это там не хорошие люди или там как-то надо от них избавляться. У каждого свой опыт, и в силу своего опыта и своих уроков, которые выбрала душа, э, люди себя ведут аналогично, да? то есть их за это как-то осуждать ни в коем случае нельзя, да. Я, в принципе, этим не занимаюсь, но вот энергия неприятная. То есть вот с таким человеком я бы долго не смогла. Почему? Потому что у меня такое ощущение, вот я просто считываю энергию, у меня уже моя самооценка падает. То есть у меня такое ощущение, что я как будто бы должна оправдываться за то, что у меня есть, там я не знаю, хлеб с маслом и чай. Да? То есть такое чувство осуждения идет от этих людей, что я неблагодарная, и вот если я имею что-то, да, то ты вообще... Должна, хочется сказать, быть, погроб благодарны и все время молиться и благодарить. То есть здесь радостью вообще энергии не пахнет. То есть, вот как-то как не очень хорошо. Хорошо, кто вы? Кто вы? Высший суд. Высший суд. Интересный такой аркан человек, который. С одной стороны, достаточно семейный, а с другой стороны, как-то человек привязанный, привязанный к какому-то своему месту жительства, человек привязанный, там, я не знаю, к своей родине, к земле, к своему дому, к своей семье. Но здесь вот ощущение того, что вы как будто бы проходите сейчас очень важные изменения в своей жизни. Да? То есть здесь как будто бы зависит, Сейчас от вас вот пройдете вы его или нет, то есть будет ли очищение? Хочется сказать, что вы как будто бы действительно избавляетесь. Здесь у меня такое чувство, как Гулливер в стране вот этот великан, да, в стране маленьких людишек. Вот. и вот это вот ваше окружение, это вот как будто бы уже маленькие людишки, я имею в виду по размеру. И вот вы как будто бы этот гульвер, как великан огромный стали, и вы их уже переросли. И здесь ощущение того, что сейчас идет какая-то трансформация, когда от вас будет зависеть, то есть здесь как, как какая-то развязка идет, и чувство у меня энергетически, что такая достаточно мощная энергия, сильное, приятное, которое готова вас вынести в абсолютно новое окружение, да, то есть вот здесь как будто бы может произойти какое-то расставание, прощание вот именно с этими людьми, о которых я здесь описала, кто вы еще? Ну девятка мечей, да. Скорее всего здесь окружение семейное, да, было описано разного уровня и степени связи, как кровной, так и общности некой такой с этими людьми. Но вот мы видим на пересечении у нас идет девятка мечей, да. То есть вы тоже человек такой тревожный достаточно, может быть нитиный в некоторой степени, человек, который боится, боится. Я не знаю, пойти, например, на, сказать кому-то да, что-то наперекор, либо пойти против мнения другого человека. Не потому что вы не способны на это, а потому что у вас внутри потом появляется вот это вот чувство вины, о котором я уже говорила. Да? И вы сами себя начинаете гнобить и говорить, зачем я это сделал. Да? То есть, ну, ну не надо было так сделать, и я же могу, и... Ну, в общем, объясняйте себе это по-разному. Ну и человек, который вот как раз-таки свое будущее формирует на основе вины и беспокойств, страхов. Кто еще вы? Ну вот посмотрите, какие прекрасные арканы, какие маленькие арканы выпадают на ваше окружение и великие арканы Суд и императрица. Кто вы? Если вы мужчина, да, то выпадает здесь императрица, говорящая о том, что есть очень важная и значимая женщина в вашей жизни, это может быть мама, либо вообще значимая женщина, либо вы проигрываете себя в более мягких энергиях женских. Если вы женщина, да, то кто вы? вы? Вы уже императрица, с чем я вас и поздравляю, двоечки, потому что долгое время вы к этому шли. Да, то есть здесь уже появляется уверенность и а, энергия. Ну и при этом любимая уже в последних раскладах а, «Семерка Пендакли говорит о том, что вы человек достаточно терпеливый, который э, находится в такой пассивной позиции ожидания, да, бездействия без на данный момент. То есть, с одной стороны, вы вроде бы уже сформировались в императрицу и пришли к такому этапу, когда у вас должно произойти очищение, перерождение по аркану суду, и вы можете выйти уже из каких-то связей, возможно, родственных либо ставить как-то вот ваше прошлое позади, но при этом вот все равно вот эти вот мелкие арканы, как девятка мечей и семерка педаклей, говорит о том, что вот вы пока еще ждете, не знаю, у меня такое ощущение по привычке, что вот вы сейчас действуете как-то уже по привычке ну привыкли как-то вот бояться да не потому что у вас есть эта вот энергия а просто вы уже ну, привыкли так поступать и вот как-то уже на, на автомате действуете хотя вы уже стали абсолютно другим человеком хорошо давайте мы с вами теперь посмотрим какая связь есть да, вот вашего окружения и вас то есть ваше окружение король мечей. Вы это старший суд. Какая связь? Шестерка мечей. Да? Связь в том, что вы должны видеть новые перспективы. То есть, король мечей, он тоже такой достаточно логичный человек, стратег который смотрит в будущее, да, интеллектуально развитый, он видит свои убеждения, ну, то есть он с головой дружит. И аркан суда здесь как раз -таки говорит, что вот через таких людей, да, вы можете увидеть свои перспективы. То есть как это может выглядеть? вы Можете смотреть на них и говорить, что вот, пример я таким не хочу быть, и я пойду вот в новое, по-другому, я хочу по-другому. То есть вы как будто бы через этого человека, опираясь на него, либо как в плюс, либо как минус это не имеет значения вы идете в, в будущее то есть он, этот человек либо эти люди с таким складом ума они вас как будто бы мотивируют да на то чтобы вы двигались в будущее может быть они вас как-то просто заинтересуют чем-то какой то информации да, и э, запускает вот этот вот внутренний ваш процесс который подталкивает вас именно в будущее вторая связка так, видно, видно. Вторая связка арканов, шестерка кубков и э, девятка мечей, да, какая связь у вас есть с этими людьми? Девятка пендаклей. Эм. Смотрите, э, у девятки мечей э, есть то, что вот э, из-за своих страхов, либо благодаря своим каким-то страхам, либо негативным мыслям да, в связи с тревожностью, мы создаем свое будущее. То есть здесь вектор направленности у нас идет на будущее. И если мы себя проанализируем, то мы увидим те наши негативные мысли, которые крутятся у нас в голове, когда мы иногда даже себя накручиваем. Из-за них мы формируем свое будущее. То есть наше будущее формируется уже сегодня, уже сейчас, благодаря тем мыслям, которые у нас есть. У вас здесь идут мысли в негативном ключе. Шестерки кубков, я тоже сказала, что здесь мысли, они не очень-то приятны, потому что человек живет в прошлом, да, то, что уже прошло. То есть здесь у нас акцент на будущее, а у вашего окружения акцент на прошлое. Но общее у вас негативное, да, то есть независимо от того, что о будущем вы думаете, либо о прошлом, все идет через негатив, через какое-то отрицание. И вот ваша... Общая э, связка это непосредственно девятка, э, девятка педакли. Это вы, это формирование вас. С одной стороны, все девятки, они интровертные, да, то есть независимость вам показывает, что вы должны быть независимы от э, людей, либо от вашего прошлого, да, в шестерке кубков. С другой стороны, это формирует вас. То есть благодаря вот этому опыту, да, э, вы, возможно, осознаете, что я. На как это, я постоянно мыслю в негативном ключе из-за того, что вот мое окружение постоянно меня туда возвращает. И вам нужно для того, чтобы стать девяткой педаклей, самодостаточным человеком, независимым, вам нужно отрезать вот это вот свое прошлое в мыслях. Да? То есть перестать возвращаться в прошлое, перестать грустить о нем, перестать как-то, я не знаю, тревожиться за него. да, И уже через позитив думать о, о, о будущем. Так, одну секундочку, я обущу собаку, вот она мне здесь мешает. Так, я вернулась. А, как моя собака была настойчива, да, до тех пор, пока ее не выпустила. Возможно, и вам тоже нужно быть в каких-то моментах более настойчивыми. Итак, какая, смотрим дальше, какая связь между вот этими жертвенными людьми и императрицей? Ну, мне кажется, здесь вот прям напрямую видно, что это противоположность, да, то есть если ты... Ты хочешь стать такой независимой да, женщиной, которая реализует свои желания, которая наслаждается жизнью и, ну, как минимум, не ноет, не переживает, то ясное дело, что вам не нужно быть вот в этой тройке мечей. Императрица никогда не будет в жертвенной позиции. Но все же, что вас связывает с этими людьми, как раз-таки э, решительность, да, то есть умение принимать решения. тройки мечей» люди не принимают решения, не перекладывают ответственность на других людей, то есть другие всегда им виноваты. Королева-императрица э, нам всегда как раз-таки говорит о решительности, да, это такая уверенная в себе женщина, «я решила». Я знаю, и так я буду поступать. Если не своими руками, то чужими руками в любом случае я реализую то, что я хочу. Да? Здесь, причем еще э, Туз Мечей говорит о том, что через таких людей вы учитесь отрезать, учитесь тех людей, которые вам не нужны, вскрывать ситуации. Даже если они будут болезненны, вы не должны переживать на этот счет. Туз мечей всегда резкая энергия, холодная, да, то есть это э, как э, скальпель, как э, нож, то есть он может и навредить, он может и... Э, Принести пользу. Все будет зависеть от того, кто им пользуется. Вот здесь вот вам нужно как раз-таки это понять. То есть вот через этих людей вам нужно понять, что вы должны быть более честными, да, перестать себя заниматься самообманом, врать самому себе, да, быть более решительным, быть более уверенным человеком, в некоторой степени быть холоднокровным, не бояться высказывать свою точку зрения для того, чтобы получить то, что вы хотите. Да, то есть здесь страхом не место. Ну и последний аркан, альтернатива аркана умеренности, который говорит, смотрите, как интересно, здесь у нас, значит, страхи были по девятке мечей, а здесь у нас ожидания, да, то есть я боюсь, поэтому я не действую, вроде бы есть, либо сомневаюсь, да, преувеличиваю, может быть, что-то, да, есть какая-то связь, и в данном случае аркан как раз-таки умеренности, да, вот этого вот баланса, он и говорит о том, что вы где-то должны найти золотую середину да, внутри себя. С одной стороны успокоиться, перестать волноваться, а с другой стороны начать действовать. Здесь у нас тоже, кстати, все по говорит. Ну, то есть не надо ждать у моря погоды. Если вы приняли решение, вы идете и действуете, невзирая на какие-то страхи. Потому что здесь ваше окружение но все время будет вас останавливать, причем очень ярко выражено, потому что две девятки мечей. Оно будет останавливать вас своими какими-то сомнениями, да, и говорить все время какие-то негативные моменты, не надо это делать, у тебя не получится, там, кто-то попробовал, у него не получился, у тебя не получится, не надо идти, там, я не знаю, к этому врачу, не надо заниматься этим, все время какое-то отрицание, отрицание это то, что вас сдерживает. И вы говорите, ну хорошо, я подожду, хорошо, я присмотрюсь. То есть вы как будто бы лишаете себя каких-то действий. И вот вам аркан умеренность, как раз и говорит, да, смотрите, здесь два лица. Одно направленное наверх, да, на божественное а другое на земное, это на тонкий план, а это на материальное, на физический. Вот вам нужно найти баланс между этим. То есть понять, что да, возможно, эти люди, которые говорят в негативном ключе, есть какая-то доля истины в этом. Я могу к этому прислушиваться, но это не станет причиной меня моих ограничений и остановок моих действий. То есть вам здесь нужно научиться взаимодействовать, не отрицать да, вот этих мнений негативных, но при этом допустим услышал мнение не надо себя накручивать да, в большей степени послушал окей я прислушиваюсь к себе но при этом я поступлю так как я хочу А наоборот не впускать в себя и э, вот это вот негатив и занижать свою самооценку и в дальнейшем вы не можете э, действовать вот такой у меня был вот, страшный суд и перекроет этот расклад Вторая позиция, да, такой расклад для вас. двоечки, пишите свою обратную связь, а мы переходим в позицию номер три к зеленому камешку и смотрим. Троечки, привет, привет, давайте посмотрим э, ваше окружение, кто эти люди в вашем окружении. Что люди, которые вас окружают? Ну иерафант, конечно же, да, то есть люди, которые все знают, люди, которые прям в теории молодцы, которые говорят истину, да, вот они прям вот такие праведные все, вот, но в этом есть, конечно же, огромный-огромный обман во-первых, в вашем окружении есть люди, которые не принимают никакую обратную связь с вашей страны. Вот они как сказали, так оно и должно быть. Это истина, и не дай бог ты усомнишься в ней, не дай бог ты ее будешь опровергать, даже если у тебя есть доказательства, да? ощущение, что а кто тебя вообще спрашивал? Я здесь хозяин а, планеты этой всей, и ты должен меня а, слушать. Есть только одна истина и, мое, и одно мнение, это только мое. В общем, люди такие, достаточно эм, своенравные, да, хочется сказать иногда капризные, эм, которые себя, в принципе, ничего особенно и не представляют. Кто еще люди в вашем окружении? Четверка мечей. Э, люди, которые, вот прям, смотрите, люди, которые очень много говорят и мало чего делают. да. Они могут вас учить, но сами, в принципе, делать ничего не будут. Вот э, им так комфортно, хорошо. Вот прям в этой четверке э, мечей в колоде э, Николеты Чиколь очень хорошо изображена девочка, которая сидит вот в этом непонятном, не знаю, я это вижу как аквариум, может быть, это кровать, не знаю, вот в этом аквариуме, который уже в него не помещается, но выйти оттуда она уже не хочет. Да? То есть, вот в принципе, люди, которые уже выросли давно из своих каких-то рамок, Сами себя переросли, своих каких-то взглядов, но при этом остаются вот именно в том месте, в котором они находятся. Вот. Но кто еще? Кто еще люди, которые вас окружают? В принципе, да. что и стоило мне показать? Семерка мечей. Да, вот. ну, здесь в принципе с обезьяной и с аэрофантом да, это видно. Люди, которые больше за вами наблюдают, им интересна ваша жизнь. Я так могу предположить, что их собственная не настолько ярко, не настолько интересно, да, что вы, в принципе, тот человек, который как-то двигается по жизни, что-то пробует, где-то, может быть, рискует, ни на кого, в принципе, вы не обращаете внимания. Ваше окружение всегда будет, как хочется сказать, перетягивать одеяло на себя. да. Куда там твоя жизнь? Она нельзя. Ты посмотри на нашу. В принципе, эти люди сами себя Ничего такого особого не представляет, ну, наблюдают за вами. На. Кто еще люди? <с> такое интересное окружение. Ну, посмотрите: еще одна четверка, четверка педаклий, которые говорят о том, что это люди, у которых есть привычная им обыденность, да, устоявшие ритмы жизни свой какой-то достаток. Ну, вот у меня такое ощущение, что. Эти люди, они вообще вот как-то, ну, не про вас, не про вас. Я почему-то ожидала, что вот во второй позиции, возможно, да, там очень часто люди говорили, что я ощущаю себя как белая ворона, да. Но вот мне кажется, что вот здесь вы как будто бы как белая ворона, да. То есть у меня такое чувство, что вообще вы делаете с этими людьми. Потому что, смотрите, две четверки, люди такие стабильные, не готовые развиваться. Семерка мечей говорит про самообман, про хитрость. Иерафан, тоже говорит о том, что э, люди эти готовы вас учить, э, как-то вам показывать, советовать, что нужно, но сами себя ничего такого особого не, не, знаю, не представляют. Да, ну не очень-то приятное какое-то такое окружение по энергиям, да, я не говорю, что это люди плохие, но вот здесь в раскладе энергии не очень приятные, ну за исключением, может быть, четверки педакли, когда у людей так все, знаете, стабильно, ну работа, быть, вот все понятно, все известно, но при этом, знаете, вот нету каких-то перемен, нету яркости, то есть люди, которые как-то вот свыклись не знаю, согласились на тот образ жизни, который у них есть, возможно, на какие-то ограничения. Ну вот, я не знаю, там сказали им на работе, что вас урежут зарплату, и они не протестуют, им вот, ну окей, хоть и это пускай будет, да, вот что-то такое. То есть такие люди по своей натуре, вот им как скажешь, они вроде бы соглашаются, да, неприятно, некомфортно, но я а, адаптируюсь про это, там, я не знаю, Создали семью и все, что куда-то там поехать, сходить, куда-то на пикник, как-то развлечься в театр. Нет, такого нет. Дом, работа, дети. Какое-то такое уныние скукота. По четверке мечей здесь тоже. Здесь тоже. Что-то как-то скучно. Ну, я говорю: не случайно люди за вами наблюдают. Хорошо, смотрим вас. Кто вы? Аркан умеренности. Человек, знаете, который на данном моменте находится на этапе исцеления. У вас происходят перемены, медленные перемены внутренние. Вы не видите внешне еще результата этих перемен, этих трансформаций, но они есть. Здесь человек, который умеет найти вот этот вот баланс, знаете, хочется сказать... Какая-то вот дипломатичность у вас присутствует. Вы можете договориться с любым человеком, да, найти вот подход. Вот, но в принципе энергии, они достаточно здесь мягкие. Еще кто вы? Луна. Ну, человек достаточно интуитивный, я могу сказать, но при этом какими-то, знаете, управляемыми лунными циклами. То есть иногда что-то на вас нападает, вот какие-то, я же говорю, гормональные что ли, сбои, особенно если вы женщина, либо луна на вас так сильно влияет. И вы можете совершать какие-то такие неоправданные эмоциональные поступки, где вы после этого не то, чтобы вы сожалеете о них, а вы сами удивляетесь, почему я... Вот именно так поступил-поступила как-то на, на эмоциях. У вас очень такая интересная энергия, э, притягательная, манящая, да, обволакивающая, как, я не знаю, удав на мышку. То есть вы можете влиять на других людей, вот, но вот это вот влияние ваше, оно бывает обычно на людей психически нездоровых. То есть... Даже не то чтобы нездоровых, а, я бы сказала, чрезмерно эмоциональных. Да? Потому что человек с здоровой психикой и уравновешенной, на него как-то повлиять невозможно. Вот вы как-то влияете на других людей. И, возможно, себе притягиваете таких людей. Не знаю, может быть, чрезмерно эмоциональных, может быть, ранимых, может, чувств виденных. То есть здесь могут быть по-разному может быть что-то даже связанное там я не знаю с магическими какими-то аспектами ну, у вас хорошо развитая интуиция однозначно если вы женщина женские какие-то аспекты очень мягкая энергия приятная конечно двойка кубков ну вот такое ощущение что я вообще тройка не узнаю наверное новые люди пришли поэтому энергия сменилась Человек достаточно дружелюбный, человек, который может создавать союзы, но вот мне что-то здесь вот не нравится, вот что-то есть, я не могу понять. То есть здесь нет как будто бы вот на равных какого-то союза. Да, вроде бы хорошо, сбалансировано, все так сгармонизировано, все хорошо, мягкая какая-то энергия, но вот у меня такое чувство, смотрите, умеренность, луна, двойка кубка. Вот как будто бы это не ваша энергия. Я не знаю, что сейчас с вами происходит, знаете, какое-то зомбирование, что ли. Вот вы как будто бы сами не свои сейчас, я не могу это понять. Ну и четверка мечей, смотрите, как пересекается с, вашей, с вашим окружением. Семерка мечей, здесь у нас луна, да, как некая иллюзия, обман, хитрость. Четверка мечей здесь пересекается с четверкой мечей. И умеренность двойка кубкой. Ну, может быть, умеренность пересекается с четверкой пендакли. А двойка кубка, возможно, с иерофантом. Наверное, это должно выглядеть вот так. Вот так. Такая вот перестановка, вот такая вот связь. В принципе, да... А на данный момент, еще расскажу. это вы в момент здесь и сейчас, может быть у вас что-то происходит такое, потому что, ну не знаю, может быть болеете, ну энергия она какая-то такая, не случайная умеренность была, да, как исцеление ä, после болезни, здесь упаческие энергии и водные, я не вижу, чтобы здесь был огонь, да, то есть здесь огня вот какой-то жизни... Эм... Нету на данный момент, и поэтому окружение, не знаю, может быть, здесь кто-то действительно в больнице лежит, да, в четверке мечей, в каких-то а, ограничениях. Но что-то здесь мне не нравится в этом раскладе, и не знаю, напишите, что здесь, почему я это чувствую, неприятную энергию. Хорошо, какая связь аэрофанта и двойки кубков, то есть вашего окружения и вас? Ну вот, аркан смерти, да, то есть это должно каким-то образом измениться. Вот это вот ваше желание, да, как-то взаимодействовать полюбовно с другим человеком, да, гармонично, сбалансированно. А Аэрофант говорит, нет, будет так, как я хочу, да, то есть вот, тем более, это великий аркан, да, некая такая надменность, я решаю, да, здесь одностороннее решение. И этому должно прийти, э, этому должен прийти конец, завершение. Вы это уже чувствуете, вы это ощущаете, что вам такие люди уже не подходят, да, уже не получается так, чтобы на меня кто-то давил, да, либо поступал со мной, ну, как-то вот бога так как считает этот человек. То есть я тоже хочу высказывать свою точку зрения, я тоже хочу показывать там, свою позицию и хочу взаимодействовать на равных, чтобы не только одному человеку было хорошо, а нам обоим было хорошо. Дальше четверки мечей, кстати, ваши очень гармонично э, совпадают. Восьмерка жезлов, а, а, этот аркан, да, альтернативные восьмерки жезлов, но он как будто бы перевернутый. Да. Здесь наоборот речь идет о том, что какая-то ситуация замедляется, да, то есть вот как-то влияние ваших людей, но здесь вот в принципе вы очень созвучны в этом плане, в плане времени, да, то есть вы никуда не торопитесь, иногда у вас есть желание это отстраниться, отдохнуть, и вот люди у вас в вашем окружении, возможно, такие, которые вот как-то вместе с вами готовы полениться. Не знаю, может быть, если все-таки в позитивном ключе, да, как-то вот замедлить свой ритм, может быть, помедитировать, я не знаю, может быть, поехать куда-то на природу, да, отдалиться, вот побыть самим собой, да, то есть вот, вот такие люди, может быть, в вашем окружении есть, и они вот вам как-то созвучны, но они замедляют, замедляют вот ваш какой-то, не знаю, рост. Либо наоборот, когда вы очень много работаете, да, всегда появятся люди, которые вам говорят, слишком много работаешь, надо отдохнуть. То есть они как будто бы вас останавливают. Вот здесь идет вопрос времени, замедления. Неважно, в позитивном это ключе, да, что вот вам нужно отдохнуть, либо наоборот, они вас каким-то образом сдерживают. Семерка мечей и луна. Здесь какая связь? Ну, Смотрите, как интересная карта говорит. Семерка мечей. Какая связь? да? То есть вы как будто бы... Не знаю, создаете иллюзию, некую иллюзию для людей, одеваете маску. Вот. Помните, я говорила, что здесь людям неинтересна их жизнь, они за вами наблюдают. Возможно, вы создаете вот эту вот маску иллюзорность о некой такой активности. Вот, и люди за вами наблюдают, и им интересно ваша жизнь, что вы делаете, какая связь, обман. То есть вы здесь связаны с вашим окружением через обман, через а, хитрость. Вы эту... Иллюзию создаете, причем по Аркану Луны здесь могут быть как профессии, да, иллюзионисты, либо, например, там, я не знаю, косметологи, которые э, как-то вот украшают этот мир, делают его намного э, лучше, чем есть. Например, там, я не знаю, наносим косметику, да, бывают вот эти вот ролики, которые показывают, и человек изменился до неузнаваемости. Либо здесь вот пиар-менеджер какой-то, да, вот шоу вот то есть вот эта вот вся иллюзия, вот этот блеск, чего нету на самом деле, да. У вас, возможно, есть потребность в создании этого, да, а у людей есть потребность в получении этого. То есть здесь могут быть, опять-таки, не только в негативном ключе, но и в профессиональной, возможно, сфере, да. Вы это создаете, люди это покупают. То есть здесь какая связь? Связь непосредственно с обманом, да, с иллюзией. Хорошо, четверка Педакли и аркан умеренности. Какая тут связь? по пажу жезлов, да. То есть здесь, знаете как, идет изучение, познание этого мира, да, Папажу Жезлов, новые какие-то шаги человек создает, вот, но делает он что по умеренности, что по четверке пентаклей достаточно медленно, то есть вы идете в развитии в своем каком-то ритме, да, вам это интересно, но при этом... Как-то э, переступая через э, неуверенность, страшно, с оглядкой, но я вот как-то иду, уйду. Да, вот то же самое и аркан умеренности говорит. То есть процессы происходят, правда они идут внутри вас, вы их не видите». Здесь, в четверке педакли, вроде бы все такое устаканившаяся жизнь есть, но она какая-то достаточно стабильная. И вот здесь не хватает как раз этого огонька, и вот он, этот паш жезлов, да, он как-то связывает вас. Возможно, вы, глядя на людей, которые находятся в четверке педакли, говорите, что вот я так не хочу, да, и как-то вот идет мотивация, да на то, чтобы изменить. То есть мне не интересна такая стабильность, я хочу что-то новое, я хочу что-то такое яркое, каких-то новых предложений, новых идей, не знаю, чего-то нового, да, то есть не хватает, как он этот гормон, то мужского гормона здесь, да, не хватает, и вот я его хочу получить. Причем, знаете, здесь как будто бы идет, ну, вот вы смотрите на эту стабильность и тех людей, которые в ней пребывают, и вы понимаете, что надо что-то менять, да, то есть я не хочу быть таким, ну, закончить свою жизнь именно вот так, да, то есть я чувствую, что что-то нужно менять, да, вот эта вот стабильность, она как будто бы вас подталкивает как раз-таки к изменениям. Вот такой у меня был расклад и для троечек. Благодарю вас за внимание, жду вашей обратной связи. И до следующего расклада, который выйдет уже в пятницу, посмотрим прогноз, да, в преддверии Нового года прогноз на новый 2023 год. Желаю вам всем всего самого наилучшего. Жду ваших комментариев и благодарю за лайки, за то, что смотрите и остаетесь со мной. Всем пока-пока!